Помнилась история одна очень коротко рассказываю история длинная да, да, да. про Турцию. Все, значит, встречался как-то со своими знакомыми. Они говорят: вот сейчас, сейчас, сейчас, сейчас через полчаса приедет старец Василий. Старец Василий, старец, старец сидел в Турции два месяца в тюрьме. И я так начинаю уже заранее уважать этого человека там, за веру, да, он сидел наверное что-то в тюрьме, в а тут старец Василий изможденный постами человек, там, такой. Букет. Приезжает, 28 человек, бывший прапорщик ВДВ. Еще очень недавно бывший прапорщик ВДВ. Метр шестьдесят, метр шестьдесят. Ну комок мышц. Старец Василий такой. Я так смотрю, он будет садится, дождь говорит, дочь моя, триста граммов. Для начала. И он так и был прав для начала. Ну еще триста. Наливает, выпивает. Старец Василий Турецкая тюрьма, да. Да твою мать, и вот твою мать, мы твою мать, твою мать, с пацанами твоя мать, и в Стабуле твою мать. И 9 мая твою мать. Ну мы в баре твою мать, забобьев твою мать. А тут нет твою мать. Я не твою мать, как Настя твою мать, мотать твою мать. Так уменьшают размеры, значит. Это твоя мать, полиция твоя мать, я ему как аргунальный, как твою мать, а ж на что твоя мать? Пойдем, что нельзя твою мать, на воду твою мать. Ну, два месяца дают твою мать, твою мать. Я из-под стола в уже и говорю, старик Василия, вы матерится, как, как ломовой извозчик, хотя, конечно, он не знает, что такое ломовой извозчик. ну как БТР, там, холостых оборотов. А ответ был гениальный, старик Василий, так трехсоточку так... На меня так посмотрел потом. Сын мой, так я-то отмалю. Народ не крипкует. А, -а, а сказал, «я полет». Ты беседа твой мать, твой мать «Так что поход в Турцию, мать». Твой мать. У Акеду не было,